Всем привет, садитесь поудобнее, будет очень много интересного. Смотрите видео до конца и не забываем, Даро отвечает на ваши вопросы. Был ли Техюн с Чунгуком на автопате Луи Виттон, которая проходила в Корее 29 апреля? Я ранее выложила видео о Чунгуке, вы можете посмотреть, где-то ссылочка будет здесь. А теперь о Техюне. И карта вышла печаль. Вообще-то можно сказать, карта ухода, перемен, ограничения и так далее. А еще разочарование. И что интересно, по этой карте человек сам себе э, устроил это разочарование. Возможно, не хотел идти. Вообще-то две карты зависело все от Техёна. Никто не запрещал. Возможно, пауза не прельстила ничего нового для него. Ну, скажем так. Начала карт, возможно, он был в недоступном месте. Показ для него, ну, например, быстро не добраться, скажем, или долго нужно было добираться. Ну вот карта новое видение, она все меняет. Слушайте внимательно о том, что я говорю. Карта повешенный это новое видение. Карта вечерняя, позднее время, в объявленный час, карта представлений после тщательной подготовки и устранив все технические детали. По карте душа захотела зрелище, эмоционального разнообразия. И вот девятка пентаклей, она говорит о том: это карта двоих, и главное делать вид, что сами по себе и будто бы ничего не хотим. Карта чужой территории, где требуется определенное поведение. Пятерка пентаклей, карта посторонняя называется, говорит о том, что предварительно. Возможно, запись, направление. Терпеливо или смиренно по предписанию, или спинком под зад, скажем. Иди, в общем, карты у нас четверка мечей, шестерка мечей, откладывание и премия называются. Карты творчества, движения Старое, хорошо известное место. И, возможно, у кого-то вопрос: а зачем позвали? Э, был там, если не представился не засветился. Карта Восьмерка Жезлов. Путешествие называется, и карта Щедрость. Говорят, да, был Техион. И нет надобности себе устраивать запреты. Сам решает, где быть. А карта Иерофант вообще э, все меняет, потому что карта очень тесно связана с прорывом, с со сменой чего-то, нарушение каких-то ограничений, традиций, и карта изменений каких-то. И смотрю вот на расклад, и у меня как дежавю я вот выкладывала уже расклад, если вы посмотрите там на мой месяц Чунгук, Тэхион и общий на них расклад, и у них пятерка, и сейчас и им там выходил лерофант, и сейчас вышел лерофант. Я говорила о том, что будут где-то вместе, карта исцеления, и карта прорыв, сами за себя говоря, все, что сказано несколько раз, становится. Истиной. Ух ты, как я сказала. А теперь про них двоих. Смотрите видео целиком. Рассматриваем несколько вопросов и тем. Сейчас на самом деле происходит между Тихеном и Чунгуком. Таро, расскажите нам, скажите нам, мы вот хотим все знать... Что у них сейчас на данный момент происходит? Карта праздника, удачное завершение дела, празднование. Весело, скажем, проводят время, позволяют себе расслабиться, шутки, хорошая компания. Имеют право тройка пентаклей карта работ. Возможно, еще две карты могут говорить о творчестве, и вот заняты в данный момент творчество. Вот рядом карта говорит о том, что чем больше им дано, тем больше они должны трудиться. Возможно, по. По карте знаете пропустили что-то скажем вот должны были что-то сделать и пропустили и карта вина может говорить об этом с другой стороны карта может говорить так как вышло творчество трудиться что возможно не хватает какого-то опыта или каких-то возможностей нет и придется со стороны Придется обратиться за помощью. Возможно, уже обратились. Но надо еще готовиться об этом карты Ближайшее будущее движение с потоком. Замечательная карта. тушь чаш. Говорит о изобилии, пристани. Дом, полная чаша. Новое общество, возможно, карта говорит. Участие. Эта карта связана с концертами, возможно. Какими-то грандиозными событиями. И это касается творчества. Потому что карты все вышли творчество. Официальное событие в сократе. Месте. Опять же, это может быть просто студия, а также огромный стадион. Много карт связанные с социумом. С одной стороны, новички в этом деле, карты об этом говорят. И по рекомендации или по каким-то условиям, или на каких-то условиях. Но прием им обеспечен. Карты все творчества, культа, традиций, радостного события. В этих картах дух свободы и нет ограничений, возможностей, перспектив. Вот если Взять сознание, карты такие вышли. Это путь к своему я, путь к себе, познание своего глубинного я. И я вот где-то встречала, что Чунгук немножко разочарован тем, что ну, не может самореализоваться. И вот, возможно, карты об этом говорят. Что наконец-то mm. вот какие-то решают вопросы, и их ждет победа. Вот победа прежде всего, карт очень много. В вышла над глубинными своими страхами. То есть то, что, чего они страшатся вот, внутри, скажем, себя. Ожидает их что-то грандиозное. И затронет самое главное, карт много вышло чувств, скажем, струны их души. Много встреч. В картах присутствует дух, тар, самореализация, готовый к самореализации. И мне многие пишут, что вы делаете расклады на мужиков. А тусовались бы они с бабами, я бы делала на баб. А так вот на мужиков. Тусуются они с мужем. И если же вы задаете этот вопрос, значит вы укладываете их в постель. Много пришло писем и постоянно пишут, вот вы знаете, как только что-то услышат, например, по поводу друзей Техёна, все, значит он с ними спит. Ну ладно, ушика что связывает Техёна с ушиком? Если неправильно называю имена, извините, так какие они на самом деле друзья и что их на самом деле связывает? такая замечательная карта на них вышла по этой карте единение это как наставник ученик неважно кто из них кому помощник дать совет духовная связь прежде всего их связывает духовная связь а еще плодородное общение отношения Давнее дело по карте Семерка Пентакли, это карта давнего общения, карта э, на будущее, стабильные и в будущем будут общаться. Тройка Пентакли, такая хорошая карта, карта у... ресурсная, материальная. А, здесь карта связана какими-то обязательствами, возможно вложение, а, прям четко просматривается, потому что Семерка Пентакли, это карта инвестиций, накоплений, на карте написано сертификат, Карта. карта очень тесно связана с получением каких-то документов, разрешений. Все карты три вышли. А, обучение знания какого-то, а, практики какой-то, какого-то опыта. И очень тесного взаимодействия с друг другом. Вышла такая карта интересная, это смерть. А, карта говорит о окончании какого-то периода. Какой-то у них был проект, прям четко видно, и он закончился. И еще карта ухода, то есть в рамках проекта существовала и дружба. Теперь вот вышли две карты окончания какого-то периода, и ухода потому что пятерка чаши она связана с таким знаете пересмотрением отношений от чего-то уйти к чему-то прийти это не факт что к плохому возможно общение будет какого-то другого уровня но то что закончился какой-то у них период это прям видно а тройка жезлов но ну, прям на ушко похоже не вот колода потянулась да, ко мне в руки не знаю почему ее взяла наверное вот еще картинки подсказывают происходящее видение на их отношения на будущее карты общения но больше э, как надо будет как захочется есть пару карт на будущее, что хотелось бы побольше да, общаться. Но двойка жезлов такая карта у каждого своя дорога, у каждого свои дела. Но по Тузу Чаши обязательно будет общение, да, развитие. Карты дальше есть, будет общение, будут общаться, взаимодействовать с друг другом. Но как такового отношения я здесь не вижу. Вышли карты рабочего характера. Далее у нас взаимоотношения Пака и Тихиона. Встроенные фото, немножко на писала, так что посмотрите, интересно.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 что ранее у них было, да, они такие были друзья, вроде бы там встречались, но у них было такие были такие натянутые отношения, то густо, то пусто, что-то им постоянно мешало. А, но то, что у них была взаимосвязь такая тесная, это просматривается с видео, которые попадали в соцсети и так далее. Это не мое мнение. Вот вы посмотрели, вы видите. Да, и как-то у них то уходили они от отношений, то опять ходили. А вот сейчас, что сейчас? Кто-то у них такой решительный, потому что карта такая вышла. Дама мечей, это дама решительная, бесспорно, мудрая. И так просто борьбу не пойдет. Есть цель, логика. Здесь неважно, выходит персонаж, это может быть женщина, может быть мужчина. Человек знает себе цель. Энергетика, да, может на мужчин, это мужчина, но энергетика больше женская такая. Говорит о том, что в ущербе карта. Карта одиночества, одинок, я не знаю, это Пак или Тэхён, неважно. Солнышко карта подбадривает и говорит, всегда рядом. Король мечей вышел и еще одна энергетика в этих двух картах. То есть люди настолько энергетически одинаковые, скажем, как одно лицо, мыслят, возможно, одинаково, и совместные какие-то планы, может быть, цели. Может быть, как близнецы, знаете. Но вот. Карта повешенной, она говорит о том, что э, отношений не Есть какая-то связь по солнышку. По солнышку это могут быть какие-то рабочие моменты. Но также карта и семьи. Вышел мужичок такой с буловой И зависание э, по повешенному, скажем, э, двоих нарушил. Я всегда слушаю свою интуицию. Вышла четверка часа. Возможность э, отношений была у этих двоих. Хоть вы мне тут что говорите, хоть не говорите. Карты, вот я вижу карты эти. Расклад перед вами Карты все практически завершенности. И хоть общаются, но все очень сложно И вот смотрите, я делала на ушко перед этим расклад И сейчас на пака Вы видите, какие карты выходят? Совершенно другие карты выходят Два властных человека Пусть у них энергетика одинаковая И их что-то объединяет Но по повешенному отношению нет Но вышел, видите, мужичок такой с булавой где-то здесь будет прикреплен, посмотрите, мой расклад я делала вот недавно на Техиона и говорила, что м -м, вот этот сторис его, когда он вышел в сторис, это своего рода какое-то, возможно, примирение, а может быть прощение, а может быть прощание какое-то или еще чего-то, не знаю. Вот насколько интуиция работает да, у меня, что я вот этот расклад уже предвидела что и сейчас же это показывает, что отношения в прошлом. Блин, я просто понять не могу, почему они тогда тусуются все вместе, если у них, в принципе-то, и отношений нет, и натянутые такие отношения. Понимаете, как хотите. Но на это уже нужно делать другой расклад. Возможно, я когда-то решу. А Возможно, что-то будет такое, да, будет какой-то толчок. Для нового расклада и сделаем тогда новый расклад спасибо что посмотрели мое видео если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и всем пока пока